Как правильно подобрать ключевые слова для вашего продающего видео? Используйте два сервиса – Google Analytics и Яндекс.Метрику. Если у вас пока нет аналитики и у вас нет пока статистики, используйте Wordstat либо сервисы, которые есть под этим видео. Мы подробнее остановимся на каждом из этих сервисов в наших дальнейших роликов, а хочу пока дать вам небольшой совет. Разные слова приводят разных посетителей и от того, конвертнутся они в покупателей, зависит ваши продажи и ваш средний чек. Обращайте внимание на те слова, которые приводят к вам именно покупателей, и не гонитесь за трафиком. Очень часто маленькие, низкочастотные ключевые слова дают большой чек. Если остались вопросы, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».